Друзья, всем привет! С вами снова канал Автоподбор 25 Александр. Вот сегодня будет а, не будем ходить по авторынку, не будем смотреть цены на автомобили, маленькое, но полезное видео. Сегодня посмотрим два небольших отзыва да, потому что давненько не было отзывов на канале вот люди присылают, присылают все как-то не выкладываем а, сегодня все-таки выложим, да и покажу вам сколько стоит пробежный автомобиль один, который мы подбирали Сейчас нашему подписчику подобрали Уже след следующий, другой автомобиль Вот Что выбрать? Либо рынок да? Без пробежных автомобилей Авторынок зеленый угол Либо рынок пробежных автомобилей В чем плюсы да? пробежного, скажем так Автомобиля, поэтому не переключаемся Обязательно подписываемся на канал Смотрим до конца Ребят, привет, маленький отзыв Всем Привет Такая небольшая история, решил приобрести машинку себе с правым рулем, была уже первая машина с правым, вторая машинка была с правым, потом пересел на левый руль, две машинки было, и что-то загорелся, вот опять правым рулем, думал-думал, гадал-гадал, что купить, где купить, сам я из города Перми, это Урал, кто знает, кто не знает, Всем привет, кто с Урала. Вот. Долго думал, где купить у нас. Но ну, у нас очень мало праворуких машин. В основном уже одно старье ездит. Да и выбора вообще нету. В общем, было решено ехать за правым рулем. Ехать сначала думал в Новосибирск. Но что-то в Новосибирске тоже было не очень много выбора. Сидел, смотрел на ютюбе, обзоры, цены, наткнулся вот на Александра, на его Ютуб канал посмотрел обзорчики его, посмотрел вообще, понравился, в принципе, как человек, манера его, харизма, как бы мне Спасибо. он под, подошел, так скажем, симпатию, доверие такое прям вызвал. И было решено, в общем, из Перми... Гнать во Владивосток за правым рулем. В принципе, не пожалел. Приехали, встретились с Александром. Полдня походили, посмотрели машинки. Вот, выбрали Toyota Акву. Ходили, выбирали. Машин на самом деле не очень, конечно, сегодня много было. Но выбрали, наверное, самую лучшую. Все, что было сегодня на рынке. Я <с согласен с выбором, да. Да была немножко ДТПшная сзади в бампер въехали, дверку поменяли ну там вообще косметика то есть так, совсем легко зато по комплектации в принципе жирная комплектация все есть, цена адекватная потому что все что смотрели либо тоже было что-то подбитое да еще были комплектации пустые в общем вот выбрали я думаю самый лучший вариант я доволен Немного еще руки трясутся после выбора, все так спонтанно получилось, да и из Перми перелет такой, у меня еще до сих пор такой джетлак. у нас еще утро, здесь уже день, в общем большое спасибо Александру за помощь, рады помочь, в общем уложились бюджет, бюджет да. был 750 тысяч, Взяли дешевле. Можно было взять и подешевле автомобиль, да, но комплектация была бы там минимально вообще самая простая. Можно было бы взять, конечно, комплектацию по наворочению, но э, в клевой комплектации прям, ну, такие, с пробегом до соточки, да, сколько там, 820-850 mm -hmm. тысяч. Вот, э, здесь соотношение цена-качество, я считаю, выбор, выбор просто офигенный. Вот сейчас страховочку, тихосмотр, угу. возможно, на учет и домой. Да, и домой пилить. 7500 километров. Проверим аку. Вот, ладно, так... удачи на дороге, а мы дальше работать. Спасибо. Всем счастлив. Не молчим так. Нормально-нормально, не переживаем. Всем привет! Приехали во Владивосток второй раз. Вот Александр из Автоподбор 125 второй раз помог выбрать замечательную машину. На этот раз мы выбрали не кей а машину побольше. Семейный мини-вэм, хонда степ-вагон. 16-го года, пробег 26 тысяч. 21 тысяч. 21 тысяча, даже, да. Все подтвердилось, машина в отличном техническом состоянии. Александр, большое спасибо. Вручает. Поедем на север. Внедрять японскую технику туда. Представляете, люди взяли правый руль, поедут. Сколько вам ехать? Больше 10 тысяч, да? Да, 10 тысяч. А на север куда? Архангельск. 500 рублевая купюра. Ну, вот видите откуда приезжают самого далека вот и что сзади нам что скажет спасибо большое приезжайте в архангельск Да, вас третят и помогут то есть на рыбалку свозят Ладно, ребят собственно вот он сам везет да, хозяин почему-то постеснялся к нам подойти сказать что нет на камеру значит смотрите был подбор этого автомобиля автомобиль он целый, он аукционный у него идет по кузовщине замена крышки багажника сам автомобиль весь в родной краске да, я вам сейчас это продемонстрирую, покажу и знаете в чем, скажем так, плюс да, вот этого автомобиля, то есть я думаю кто понимает в этих, что в Шатлах, что в визелях, это максимальная комплектация, комплектация Z то есть он идет передний привод гибрид Самый максималки. лучше просто просто не бывает давайте Меньше слов, да? Покажу вам быстренько по замерам толщины мера. Стоимость автомобиля 1 миллион 220 тысяч рублей. Цена реально вкусная. Почему так дешево? Потому что, не знаю, потому что приобретен уже другой автомобиль. Кстати, это Honda Accord гибрид тоже с нашей помощью вот а плюсы до да, покупки скажем так пробежных автомобилей. во первых он уже идет обслуженный многие боятся роботов за робота не переживайте здесь сделали за вас автомобиль без каких-либо дополнительных вложений установлена уже сигнализация с gsm с выводом на телефон то есть, из любой точки мира, да, грубо говоря, вы будете знать, в курсе, где находится ваш автомобиль. Это тоже как бы не дешевое. Вот, соответственно, здесь идут э, линзованные фары, идут туманки, хондовское штатное литье. Идет практически новая, да не практически, она вот видите, еще с пупырышками. Летняя резина, она приобреталась. Здесь родное идет, лобовое стекло, естественно, датчик перед столкновения. подогрев лобового стекла, повторители, бесключевой доступ, установлены рейлинги, да, потому что это идет Z-комплектация. Вот, но опять же, вот, хозяин уже сделал такого плана, типа, как под, под карбон, да, наклеечки тоже вид, да, придает автомобилю. Сзади идет метла. Далее, ребят, что тоже очень важно, да? давайте посмотрим под днищу автомобиль. То есть, автомобиль, он не ржавый. Я понимаю, что это передний привод, да. но, тем не менее, Honda бывает попадается в таком состоянии, даже передний привод, то что то что живого места там нет. Покажу вам, конечно же, салон. Вот здесь вот швы, герметики, все идет заводское. С правой стороны тоже, да, крышка багажника здесь сменена. Аукционный лист прилагается, чистенький ухоженный салон. Видите, здесь пленочка такая постелена боковинки даже обычно открываешь смотришь, там пластмасса везде такая подкоцана идет, здесь все отлично z да, это кожаные вставки но опять же, они если не в z но, тем не менее уже есть коврики коврики тоже, кстати, не дешевые коврики, только одни коврики всегда, полностью стоят в районе половиной тысяч тоже вот такого плана наклеечки, согласитесь прикольно смотрится. Ну, про трансформацию салона я вам уже не буду рассказывать, да? Я думаю, все это прекрасно знают. Полтора литра гибрид, передний привод. По подвеске тоже вопросов здесь нет. То есть, ну, я вам говорю, да, то что машина, она идет обслуженная. Ну и самое интересное, да, кто не знает, то есть сейчас автомобиль заведен, поршневая группа у нас не работает. работают у нас батарейка. Вот здесь все тоже как в космическом корабле, да. Ну, фит, один в один фит. А, круиз-контроль, Bluetooth на телефон. Ой, круиз-контроль, мультируль идет. А, круиз-контроль, подогрев дворников, анти-юз. Ну, здесь, ребят, все по стандарту. И пробег 109 тысяч. Это настоящий родной пробег на данном автомобиле. Был куплен он с пробегом, по-моему, там 102 тысячи. То есть фактически, да, по России можно сказать даже не ездил. Ну и собственно вот оно, само подкапотное пространство. Двигатель пыльный. Если его отмыть, да, отмыть как на зеленке, то он будет у нас просто блестеть. Еще раз вам внешне видово птс здесь идет не электронная птс идет бумажная потому что многие многие все же боятся еще как-то знаете электронных птс -ок. продажа идет от собственника в общем про автомобиль рассказал цену сказал пожалуйста кому интересно звоните пишите Подскажем, как приобрести...